всем привет остальным здравствуйте если при запуске кс у вас изменяется громкость микрофона чаще всего это происходит в большую сторону то есть он у вас становится очень громким то скорее всего вам хочется решить эту проблему и в этом ролике я покажу вам как это сделать для того чтобы решить эту проблему нам нужно сохранить свой конфиг если вдруг вы не знаете как это сделать то кликайте по подсказке справа сверху у меня уже есть такое видео Ну а после того как мы его сохранили нам нужно открыть этот конфиг нажать правка найти и вбить следующую команду нажать найти далее нам находит эту команду и здесь нам нужно выбрать ту громкость которая комфортно для вашего микрофона то есть например я в Windows использую громкость 75 следовательно я ставлю 0.75 если вы используете 50 то 0.5 и тому подобное После того, как мы это сделали, полученный конфиг нам нужно перекинуть в следующую папку. Этот компьютер, локальный диск C, программ файл x 86 Steam, Steam Apps, Common, Counter-Strike, Global Offensive, CSGO, KFG. В эту папку очень легко попасть, открыв Steam, нажав правой кнопкой мыши по CSGO, нажав свойства, локальные файлы, обзор. После чего мы попадаем в следующую папку, где нам нужно нажать CSGO и KFG и сюда закинуть свой конфиг. После чего нам нужно вернуться в CSGO, написать exec и название конфига, который вы только что сохранили. Всем спасибо за просмотр, я очень сильно надеюсь, что я помог вам решить данную проблему. По крайней мере, этот способ помог мне ее решить. Надеюсь, и вам он тоже поможет. Что ж, спасибо за просмотр, всем пока, а остальным до свидания.